Я сейчас слышу наверху кучу блейзов и гастов. Неужели это... О боже мой, как много гастов! Ну что же, всем привет, дорогие друзья. С вами мы еще Продолжим играть в группу название Micraftry1.7.10. И как вы помните, про прошлой остановились на том, то, что у нас появился новый песик от зефирки и персика. И на самом деле за все сезоны это наш первый песик. Прямо таки маленький, прямо таки бэйби, прямо таки без имени. И как вы понимаете, данную серию я хотел бы начать с того, то, что нужно дать этому песику имя. И на самом деле я попрошу дать имя именно у вас. Когда-то давным-давно я помню, предлагали ананасик, Это в принципе тоже неплохо, но хочется чего-нибудь пооригинальней. Поэтому предлагайте, все посмотрю, и надеюсь, что не да потом придумаем скорее всего этому маленькому песику, когда он вырастет мы дадим имя именно на стриме а сколько он будет расти я на самом деле не знаю серьезно может быть он вообще никогда не вырастет так ладно в любом случае давайте на этом не зацикливаться прямо сейчас я вам кое-что напомню две серии назад в the fallen king мы взяли квест под названием обсидиановой пирамиды в этом квесте нам нужно как и обычно летать на драконе и искать какое-то строение которое называется кибан мул мы его найдем мы там все зачистим и по идее после этого квест будет выполнен ну и что мы прямо сейчас делаем я думаю вы уже догадались мы берем нашего дракона Кексика и летим далеко-далеко, ищем эту грёбаную деревню или какое-то поселение под названием Кибан Мул. Называется, кстати, квест Обсидиановой пирамиды, я это уже сказал, но думаю то, что сейчас все равно на этом зацикливаться не нужно, потому что я все равно не знаю, как выглядит это строение. Поэтому я нажимаю на паузу и лечу, например, вот в ту сторону. Пожелайте мне удачи. Раз, два, три. Господи, наконец-то! Обнаружено новое строение Кибан Мул в 55 метрах и вот оно! Вы даже не представляете, как долго я его искал времени прошло наверное 20 или 30 минут я вам сейчас покажу какой путь я проделал вы помните то что вылетел я отсюда и так я сначала полетел наверх я летел летел летел мне встречалась только вода я думаю какого черта вода вода вода сплошная вода да я здесь лесов то не найду в итоге я пошел вниз и тут была вода вода вода вода вода вода вода наконец-то я нашел гребаную сушу, ну и здесь возникла проблема здесь были горы и мистические леса это то что мне вообще не нужно я пролетел еще дальше и вернулся к тому месту, где у нас были другие аборигены, самые первые. Ну окей, я их решил облететь и просто полететь ниже, но тут-то у нас встретилась пустыня, после пустыни встретились поля. Я подумал, ну капец. Решил завернуть туда, где было очень много лесов, то есть сюда, и вроде как я не прогадал, но вы только посмотрите, сколько мне пришлось лететь. Поле, вода, пустыня, поле, пустыня, пустыня, болото, березовый лес, и вот с этого момента вроде как уже что-то начинает находиться. Потому что здесь находится очень много лесов и это именно то, что мне нужно, в итоге я пролетел еще чуть дальше и нашел кибанмул, я не знаю что здесь будет, но серьезно прошло очень много времени, вы даже не представляете как много, хотя наверное уже представляете, потому что я исследовал столько, сколько не исследовал никогда. Так, ладно, я там уже немного разведал территорию, кексика я оставляю здесь и на самом деле я там уже видел на вышках лучников, вот это на самом деле хреново то, что там есть лучники, но так как в прошлой серии мы выбили себе халитовую пушку, все будет замечательно. Замечательно. Так, вот где-то здесь у нас находится лучник. Ого, их даже двое. Привет, усики. Я, конечно, дико. Извиняюсь, но вам придется умереть. Прощайте. Ой-ой-ой, я вот что-то продвигаюсь по маленечку. И тут так дико лагает возле этой пирамиды. Нет, серьезно, их как-то очень много. И они все выходят и выходят. Давайте так поступим. Мы сейчас просто заберемся наверх и будем скидывать тех, кто просто будет подниматься ко мне. А, ладно, плохая идея. Они все с луками, они меня просто сами скидывают. Ну, а это, я так понимаю, алтарь то самое обсидиановое строение. И сюда можно спуститься! Господи, алмазник! Здравствуйте! А, черт подери, у меня одно сердечко, полсердечка осталось ни хрена себе, какие они сильные, мне срочно нужно вернуться за халитовыми вещами. Знаете, что это именно тот момент, когда мне понадобится зелье силы и абсолютно весь халитовый сет. Дубль-2 начали, я надеюсь, то, что силушкой... Ой, мы убиваем их с одного удара, идеально. А, кстати, я же совсем забыл, то, что наш халитовый сет дает плюс 16 дамага, офигеть, да мы их действительно будем теперь убивать всех с одного удара. Так, ладно, это уже интересно, какие-то сундуки закрыты. 8... 7 алмазов 14 золотых слитков все это мы взять как видите не можем вот на самом деле очень обидно то что я отсюда ничего не могу забрать те самые 5 золотых орнаментов это просто богатство один такой золотой орнамент вроде как создается очень сложно и о боже сколько их здесь вы только посмотрите сколько здесь золотых орнаментов которые я могу подобрать 21 золотой орнамент охренеть я богат в этом закрытом сундуке их 28 штук жалко то что я это все взять не могу ладно пройдем чуть дальше и впереди я вижу какого-то чувака Пока с ником король-шаман. Опа-на. А это уже интересно. А, подождите, нам же его освободить нужно. Но перед тем, как я это сделаю, я, наверное, спущусь сюда и посмотрю, что тут у нас есть. Так, тут просто лава, обсидиан и, в принципе, ничего более. Если я эту лаву перекрою, что-нибудь изменится. Хотя, подождите, нет, я этого делать пока не буду. Окей, поговорю с шаманом. Стоп, так это же наш шаман из деревни, тот самый. Эй, чувак, вставай, какого хрена ты спишь? Судя по первому предложению, он меня все-таки не знает. Ач-пач, кто ты? Ты убил короля и перебил его армию. Вы были похожи на бога но кто бы ты ни был ты не можешь быть хуже чем демон который неотвязно преследует это место с тех пор как мы обнаружили что злонамерный портал в джунглях и шибальбу посетил король кажется он обладает некоторыми зловещими силами он привел нас сюда и проклял храм он перестал мечтать ни о чем кроме золота и завоеваний и поклялся пожертвовать всеми соседними деревнями он всегда был амбициозным но до этого никогда не был кровожадным я учил его с детства и все же не смог понять его и когда я выступил против его темных планов он меня пленил меня его старого и самого верного друга но я не верил что это был он до тех пор пока не поговорил с ним и теперь я надеюсь что это все закончилось с его смертью ты поможешь мне вернуться домой подождите-ка я чувствую что-то мы в опасности я не могу бороться пожалуйста позвольте мне остаться здесь и пойти и посмотреть что происходит я боюсь что все стало хуже стоп подождите вы тоже это слышите я сейчас слышу наверху кучу блейзов и гастов неужели это о боже мой как много гастов каждый раз когда я убиваю нового блейза, мне пишет в чат то что осталось восемь 8 гастов, уже 7 гастов и 7 блейзов, то есть их мне нужно всех перебить. Окей, без проблем. Я уже практически всех перебил, мне остался всего лишь один блейз, и вон он засел, тварюга. Так, все, я всех убил, и мне осталось снова подойти к шаману. Эй, шаман, вы спасены, выходите. Твои боевые навыки впечатляют. Знаете ли вы, что потребовалось 10 элитных воинов короля, чтобы убить одного из тех огромных белых существ в другом мире? И вы их сбили, как будто они были мухи. Но мы должны быть осторожны. Похоже, демон или бог, что манипулировал моим королем, не желает оставлять нас в живых от страха или мести позвольте мне взять себя в руки и мы увидим что делать мы будем говорить позже получено 128 репутаций и 4 экспириенса ну и пофигу все что я хочу сказать это то что это самый лучший квест который мне когда-либо попадался это просто элитный квест из всех квестов и смотрите как только я поднялся у этого шамана сразу появился новый квест под названием палата лавой хм, не знаю даже взять сразу или же все-таки потом наверное все-таки буду придерживаться обычая и выполнять по одному квесту за раз то есть за одну серию. Окей, прямо сейчас у меня произошел небольшой баг и просто не записался небольшой отрывок видео, но так как он был действительно небольшим, я просто могу пересказать, что за это время произошло. Вы, наверное, помните то, что у меня были красные косточки под названием Мастер Treat. Так вот, я это все скормил персику и в итоге они дали ровно всего лишь по одному уровню. Ровно столько же, как и дает обычная тренинг-трит. Я не знаю, недоработка или же все-таки так и надо. Но в любом случае я просто эти косточки дал и, в принципе, больше ничего с персиком не делал. И самое главное, что я успел сделать за этот отрывок это начать помогать вторым японцам прямо сейчас я им принес 40 дуба и 13 любого дерева то есть березы и знаете что они довольно таки странные люди они сразу же начали делать себе смотровую башню ах да еще кое-что за этот отрывок произошло действительно очень странное событие впервые за абсолютно весь сезон одно поселение напало на другое какое-то мачу-пичу напало на какое-то другое поселение которое я уже не помню как называется но если честно на войну эту я так и не успел посмотреть я если честно даже не знаю какая из этих деревень мачу-пичу серьезно их тут уже так много то что я немножечко в недоумении и судя по всему эти японцы какие-то военные потому что сначала смотровая башня теперь дом самурая серьезно ой да ладно и они сразу же начали улучшать эту смотровую башню окей давайте посмотрим как это выглядит я даже еще не смотрел как выглядит эта смотровая башня и С -с -с серьезно это вот это вот маленькая хреновина ладно я надеюсь то что в улучшенном варианте это будет смотреться чуть покруче ну а сейчас мне интересно что нужно для того чтобы они построили дом самурая настил 303 штуки, господи, вы издеваетесь надо мной. 107 сосен, 51 дуб, и любого другого 9 дерева. Окей, это в принципе нормально. Но 303 настила как-то многовато. Мне придется сейчас обратиться к нашим первым японцам. Эй, hey, привет, чуваки. У вас тут, надеюсь, настил-то продается. Мне понадобится очень много стаков, целых пять Давай, давай, давай, продавец, быстрее. Иди. Итак, что мы видим? Подождите, у них появилась бумажная стена. Стоп! Действительно, у них появилось 68 бумажной стены. То есть они почти могут мне построить большой дом все что им осталось это накопить 10 шерсти господи всего лишь 10 жалкие шерсти так ладно в любом случае мы прямо сейчас пришли за настилом а это означает то что мы уйдем отсюда с настилом и забираем сразу же целых пять стаков так все этого мне будет сто процентов достаточно и что же что же что же мы сейчас продаем этот носил и сразу же идем сюда с 10 шерстями А забирай все дой тащи мачте ну а теперь все что я хочу сделать это просто добыть 10 шерсти белой гладкой шерсти сколько у меня уже 7 штук. Осталось всего лишь 3 штуки. Как вы понимаете, все, я добывать не буду. Я просто дам 10 штук, и они мне наконец-то будут строить громадный отель. А, черт подери, я реально в предвкушении. Где ваш продавец? Иди, иди ко мне. Где продавец? Ну, пожалуйста, побыстрее. Так, все, шерсть я им отдал, и по идее, они начали строить. Или, или нет? Подождите, нет построек в процессе. Почему? Нет, серьезно, почему? У них вроде как все присутствует: булыжник, бумажная стена, дерево, дуб, камень, ровный каркас, сосна и шерсть. Нет, построек в процессе. Нет, вы издеваетесь надо мной. А, вам не хватает пространства? Подождите, серьезно. Ну хотя да, если посмотреть на миникарту то тут можно заметить то, что у них куча всяких маленьких прудиков, которые мешают им что-то строить. Поэтому прямо сейчас мы будем искать эти прудики и просто засыпать их. Да, возьмем кучу земли кучу. Я возьму вот эти два прудика. Я надеюсь то, что после того, как я их закопаю, здесь появится предостаточно места для моего супер-пупер большого отеля. Но ну, вот как-то так получилось. И давайте прямо сейчас посмотрим по миникарте Вообще захватывалась это Территория или же нет. Если нет, то, конечно, немного обидно, потому что тогда я все это разравнивал просто зря. И да, это действительно так. Эта территория, оказывается, не захватывалась этой деревни. Господи, какой же я тупица! Так, ладно, тогда мы сейчас разровняем вот эту вот территорию, которая находится возле дома рыбака и смотровой башни. Подождите, здесь есть смотровая башня? А, серьезно, здесь есть смотровая башня, а я даже об этом и не знал. Вот так вот она выглядит после улучшения. Понятно, буду знать, буду знать. Моя вторая работа выполнена, и на. Надеюсь, то, что сейчас все будет нормально, пожалуйста. Ну да, в принципе, действительно, места здесь должно быть предостаточно. Единственное, что им мешает, это вот эта маленькая непонятная черная штучка. Окей, сейчас мы ее быстренько уберем. А, так это вот эта вот мини-пропасть, да без проблем, действительно. Ну вот, как видите, все нормально, постройка началась, сейчас у нас 0%. Но я на этот раз вас уверяю, все построится намного быстрее. Если в прошлом вот этот отель у нас строился только лишь тогда, когда я находился в этой деревне, сейчас все немного проще. Эта деревня Всегда активно, даже если я уйду о -о очень далеко, она всегда будет активна, и здесь постройка будет продолжаться. Дело в том, то что мы выбрали эту деревню основной. А если мы выбираем основную деревню, то как вы понимаете, она активна всегда. Кстати, я еще у Май купил какой-то маис, но его, оказывается, кушать нельзя. Серьезно, его вообще как-нибудь можно использовать? А, его выращивать можно, серьезно. Ой, пойду-ка я, наверное, у себя дома выращу. Так, рис, посторонись, у меня тут маис пришел. Я не знаю на самом деле, сколько мне его выращивать, но я думаю, то что вот. Вот такого будет достаточно подождите а это что такое а так это оказывается и был тот самый мои. серьезно я его уже оказывается когда-то выращивал а я и забыл так ладно в любом случае вот я его вырастил и что дальше кушать его нельзя но с помощью него можно сделать себе какую-то массу или же какой-то вах но тут нужна курятина следовательно вах сразу же отпадает ладно давайте тогда массу попробуем сделать мне главное хоть что-нибудь да покушать не написано сколько эта штуковина восстанавливает но в принципе если смотреть на индикатор который мигает то видно как минимум две сытости это неплохо. Я так понимаю то что этот масса равносилен обычной пшенице. Потому что что то восстанавливает два с половиной, что то восстанавливает два с половиной. Что хлеб создается из трех пшеницы, что масса создается из трех моиса Все просто! На самом деле, где-то еще пять серий назад, когда я прочитывал комментарий, мне кто-то написал о том то, что я давным-давно не смотрел, что же строится вот у этих чуваков, в смысле у норманов. И вы только посмотрите, они строят мастерскую алхимика, нифига себе! Неужели они хотят сделать так, чтобы алхимик переехал сюда? И как только я узнал что им осталось добыть я просто обомлел от счастья потому что им осталось добыть всего лишь немножечко камня всего лишь 9 штучек далее 7 железных слитков и 7 стекла стекло я уже принес железные слитки принес прямо сейчас я это все продаю продаю и иду за камешком я думаю то что далеко мне идти не придется я сделаю прямо таки вот так давай реал кирка, работай спасибо за камень возвращаемся обратно и все 19 камней я добыл покупаем и о божечки кошечки они сейчас начнут строить это но перед всем этим они улучшат какую-то непонятную фигню. Ладно, подождем. На всякий случай проверим, действительно ли у них все хватает. Да, у них действительно все хватает, и они собираются строить мастерскую алхимику Мне не верится. Если кто не понимает, о чем я говорю, то вот, смотрите, вот здесь, вот где-то далеко-далеко за лесами живет алхимик, и они по его хотят привлечь в свою деревню. Если здесь поселится алхимик, то это просто круто. То есть в моих глазах эта деревня просто вырастет на несколько уровней, потому что алхимик действительно крутой чувак, и у него были достаточно крутые квесты. Но я со стопроцентной уверенностью могу сказать то, что сегодняшний квест вообще самый лучший. Ну, серьезно, я таких квестов давно не встречал. Я думаю, то, что пора помаленечку закругляться. Я надеюсь, то, что эта серия вам понравилась. Она довольно-таки неплохая. Как обычно, мы зашли в разные русла. И деревни и другая деревня, и квест у деревни, как-таки не странно. Жалко, конечно, то, что некоторые кусочки видео не записались, но, в принципе, я все равно объяснил, что происходило. И я надеюсь, то, что больше таких проблем не произойдет. Ну, а я, как вы понимаете, заканчиваю. Опять же, я надеюсь, то, что серия вам понравилась. И, и, конечно, я надеюсь то, что вы не забудете поставить лайк, потому что благодаря вашим лайкам действительно появляется мотивация и снимать и выкладывать серии намного чаще и быстрее. И, конечно же, если вы здесь впервые, то можете подписаться на канал, поставить лайк, позволить друзей. А с вами была Ложка и Вон, тот Синий продавец сзади. Всем удачи, всем пока, пока-пока-пока, пока. пока, пока, пока.